Действовать тихо. Я умею действовать тихо, если что. Стелс это второе я. а а ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой дай я поставлю ее в гараж. the fuck Не успел, мать его, вернуться, короче, у меня тачку стащили. Это нормально? Остановите машину! Только сапоги кверху. Меньше надо наркоты, короче, употреблять. Понял, дурак. Понял, ублюдок. Меньше употребляй нарко... Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить GTA 5 Итак, у нас прошло ограбление. Прошло даже два ограбления. Это... Было на федералов И в принципе которое прошло более-менее гладко И Ограбление Мэри Уайзер Которое было все Все зря, все прошло зря Короче все у нас Сорвалось, все сломалось Короче вот так вот И был стрит Racing, Который просто просто Просто был Трэш короче вот, а, так, у нас а, задание Майкл, а, Франклин и Тревор есть Ну что, давайте возвращаемся к Майклу а, Снова пойдем по порядочку. вот И посмотрим, что у него Ему сделали, дали, короче, как, как сделку, что ли, какую-то или что-то такое Вот Типа, он там поможет одному чуваку Тот его сведет с режиссером Ай, а черт Ой, а черт. Ой, а, черт. Так, пиджачок есть. Рубашечка есть. Башмачки есть. Фотки жены. Да, как ни крути, но, видишь, Майкл побухивает, короче. Страдает. Как ни крути, но. Он все-таки страдает. После ухода жены. Так, окей, а, давайте посмотрим. У нас. У нас сколько там натикло времени. Так, у нас тут а, сообщение еще. А, ваша встреча с Дэвидом на, на его новом проекте. А, это мы читали. Это мы читали. Новые поступления Окей. И 5 часов утра. 5 часов утра. Короче, давай посмотрим, что. Так, убери оружие оружие убрал так окей а, давай посмотрим что мы с вами здесь имеем так с какой-то соломон и дэвин соломон и дэвин ну давайте сгоняем к сало но К Соломону мы поедем Так, а моя машина находится за воротами Или в гараже Походу за воротами Окей Походу за воротами Хорошо Неужели Майкл научился закрывать двери Неужели Научился закрывать двери Короче, начало, наверное Он понял, что сквозит с открытой дверью ездить. Сквозит. Так. Она, походу, проехала на красный свет, нет? Или это я проехал на красный свет? Будем считать, что она проехала на красный свет. Я еду, все нормуль. Я еду, все нормуль. А это они все едут на красный свет. Они стоят на красный свет, едут на красный свет, короче... Все делают на красный свет. Соломон это получается... Так. Ага. Ага. Соломон это значит режиссер, получается, да? Так. Как мне тут заехать? С этой стороны заезжать? Да. С этой стороны заезжаем. Окей. И... Парковочка. Я инвалид. На голову я на голову инвалид, хотя Майкл более-менее еще. А я стою у психиатра, короче, на учете, поэтому я инвалид. Окей. Okay. Здравствуйте. Okay. Заходи, заходи. Спасибо. Michael. Вы, наверное, Майкл? Yeah. Да. You know, Раньше у меня было три секретарши, а теперь я сам own варю own себе кофе myself, и I сам себя ублажаю. <laughs> <laughs> Видишь, идут <везут> корабли, <laughs> но за стенами мы в безопасности. Нельсон в Неаполе. Плутон? Гад, я же просил Марс. Предплечье Ориона. Два. Дэвид Уэстон говорил, что вы фанат. Страшный фанат. Майкл, скажите, Дэвин Уэстон, он хочет... Чтобы вы меня убрали? Вовсе нет. Он сказал, что вы уходите на покой, но при этом вам нужна помощь в работе над фильмом. Майкл, на покой уходят только кретины. Они с моим сыном хотят меня убрать и построить тут кондоминиум, парк развлечений и что-то в этом роде. Но ведь у вас здесь фабрика грез. Может, у них другие грезы. Иногда я их понимаю знаете, как говорится, никогда не работай с детьми и с животными. Ну так, так вот, я хочу, хочу продолж... продолжить. Никогда не работай с режиссерами и актерами. Этот фильм меня убьет. А right. о чем? So it Идеальный проект. Действие происходит Liberty. в Либерти Сити. Катастрофа. Все снимаются dream, вон там, перед зеленым экраном. Мы берем финансовый кризис и сводим его к когнитивному конфликту между двумя яппи. И там полно тренировочного монтажа. Так в чем проблема? Милтон Маккеллорей. Я дал ему вторую главную роль, потому что он дешевый актер. И никакого таланта, кстати. Ну вот у него новый агент Рока Пелози. Он приставил к нам с требованием пересмотреть контракт. А теперь решил задержать съемки до тех пор, пока не получит гонорар. Да, похоже, это проблема. Была бы, если бы режиссер хотел снимать. Антон Бодлер. Слышали про такого? И неудивительно. У него нервный срыв, он сейчас, наверное, сидит обоссанной в какой-нибудь дыре. Так. Похоже, у вас теперь есть новый ассистент. Но ублажать я вас не буду. You, <laughs> я вас уже практически полюбил <laughs> Так, езжайте в восточный Лос-Сантос а, Я так понимаю, нужно, короче, кого-то уговорить, кого-то либо припугнуть, либо уговорить, либо что-то еще Так, поедем на своей машине или поедем на этой машине? Давайте-ка прокатимся на машине какой-нибудь кинозвезды Я думаю, это машина кинозвезды, либо самого режиссера Да? Да Окей, поехали Давай, бывай. Охраняй тут все. Охраняй тут Так. Не с этой стороны. Ладно. Машину я не хочу ломать. Я уже краску сдернул. Так, Соломон. А, Соломон, я тут просто занят этой штукой. Отлично, отлично. Я сомневался, что из-за волнения упустил по какие детали. Да, это было очевидно. Вы хотите, чтобы это в пелозе замочили? Нет, о боже, нет. Это вариант? Нет. Плохая мысль. Нет никакого не мочить, просто научить его хорошим манерам. Верите ли он, имеет большое влияние на моего режиссера, так что проучите засранцы, верните талант на съемочную площадку. В идеале настроенным на сотрудничество. Я попробую что-нибудь сделать Они все будут в клубе? Говорят, что это не клуб, а скорее гадюшник Антон и Милтон должны быть там А Пелози должен их там подобрать и отвезти к адвокату, подписывать контракты Если он узнает, что в клуб отправился человек со студии, он быстро их оттуда выдернет Ладно, я буду действовать тихо Увидимся на съемках, босс Действовать тихо действовать тихо да да да я умею действовать тихо если чё стелс это второе мое имя стелс это второе я сейчас как мы задействуем тихо ни одна мышь так тихо не действует как как майкл как я как мы с тобой Окей, okay, uh, короче, я так по ним понял, что нам нужно его, короче, типа, припугнуть или, не знаю, там, по роже, да, побить или что-то такое Короче, заставить, заставить припугнуть, припугнуть и, uh, и заставить Так, друзья, ребята, я проскочу Окей okay. Окей. Ну, хоть, короче, такие, знаешь, а, расслабимся на таких заданиях немножко, да? А, после двух ограблений в подряд немножко расслабимся. Повыполняем такие вот такие вот а, задачки. Так. В смысле? Не прогрузилось. Обычно, короче, на escape на, на э, нажимаешь. И, короче. Они прогружаются, текстуры. Так, ладно, приехали. Ну, он еще и на вертушке. Он еще и на вертушке. Вон они стоят на крыше, я их вижу. Я их вижу. Так, окей, на. Чуть загрузил его какое-то пошло. Джентльмены, посмотрите-ка на это, что скажете? Это будет настоящий электронный рай. С шипучкой в бутылках и силиконовыми сиськами, телки, статухами, ну понимаете, все как у людей. Это будущее пилоты интертеймента. Дайте мне минутку, ладно? Нужно зайти, кое зачем. Джани, мы почти взяли клуб. Наконец-то можем действовать. Позаботься о них. Ладно. Не дрейф. Идем. Так, вот этого утырка нам надо, короче, уговорить, да? Ну, блин, такие утырки, короче, на контакт, в принципе, нормально не идут. Окей, так. Перелазим через забор. А, так. С этим мафиози нихрена непонятно. Угу. Не знаю, кто, не знаю, то ли там спарить задание, получим страховку. Э -э так, это охрана какие-то рабочие охран... охранники, наверное. Так, здесь есть лестница, здесь лестницы нет. Нужно идти. Блин, Майкл, у тебя ботинки скрипят, короче. Оп. А пока он платит, а вот если он попытается Перейти ним поместить оплату или попросить Поработать кредит, тогда пора валиться Вначале он пытался платить мне экстази А что буду делать с фунтом экстази? Это рок, Я думал, что мафиози страшное поэтому парни место в реалити-шоу Так, ладно Мне нужно найти какую-то Лестницу Это нормально Это нормально Guarantee. А, это какие-то работники Погоди, я не знаю э, Может быть Мне все-таки пострелять Ага, гранату выбрал Пострелять говорю, гранату выбрал Так, ладно э, Не трезу теперь тревожен... Потревоженных врагов Пока они не предупредили руку в опасности а -а -а -а -а! А вот и первый Фэлл. Я почему-то думал, что у меня с глушителем пистолет. Да ладно. У меня без глушителя. Ну а куда у меня делся глушитель? Погоди. Боевой пистолет. Пистолет нет модификации. Боевой пистолет фонарик. Нет модификации. Бронебойный пистолет. Хм. Хм. Это интересно Куда у меня делся пистолет э -э С глушителем Хорошо Хорошо Окей, тогда пойдем, короче э Попробуем его просто вырубить Просто вырубить Знаешь так, с кулачка Другого поставили. Того я убил, а здесь другого поставили, походу, да, получается? Так, хорошо. Так. А, ну нормуль. Я его нейтрализовал, да? Хорошо. Хорошо. Это прям паркурщик, мать его, Майкл. Так, сюда-сюда, давай-ка сюда. Ёпта. Давай Меня не заметили, да? Ааа, мне надо выше. Выше, наверное... А чё, я через дверь не могу пройти? Где погоди, вон там лестница. Знаешь что, кстати. Так хорошо. Меня пока не видят, меня пока не слышат. Пускай они там, короче, ковыряются. Чётенький, чётенький стелс такой. В принципе, не считая, короче, фейл в начале. Просто я не заметил. Я думал, короче, <говорит> это джентльменная экскурсия закончилась. Вы возвращаетесь на съемочную площадку. Кто это? Кто этот это, осел Эй, ты! Оказалось, что ребята просто обожают свои контракты. Так что они вернутся на площадку вместе со мной. Нет, ты посмотри на этого мудака. Не, не надо, я с ним разберусь. Во, воу, воу, воу! Давай я тебе дам фору. Давай, ударь меня еще раз, дружище. Молодец. А теперь на. Все. Меньше надо наркоты, короче, употреблять, понял, дурак? Понял ублюдок? Меньше употребляй нарко. Ну ладно, смыгляшка Мы заключим новый договор. Оставь моих людей в покое, а я не буду скидывать тебя с этой крыши. Ага, конечно. Ладно. Возвращайтесь на площадку. Садитесь вертолет. А, ну я хоть управлять, наверное, не буду этим вертолетом, да? А, нет, я буду управлять этим вертолетом. Йоккелный бабай, ну я не люблю эти вертолеты. Ненавижу летать на вертолетах. Ненавижу. Так, развивайте скорость, прилетайте над мостом. И опасность для задания, чтобы запугать нужно а, их еще и запугать Да ладно Их надо, короче, запугать Пролетайте под мостом Да, я-то под мостом сейчас пролечу Короче, это Очередная миссия с вертолетиком Так, ладно И как их мне запугивать? Мы движемся слишком быстро, нормально Вот так пойдет вот так пойдет. Идти медленнее. Нет, не, не собираюсь. Я лететь медленнее. Я буду э, парить и парить. Ладно, ладно, я сделаю этот мерзкий фильм за мной, гонорар. Вот так пойдет. Так, он вроде, он вроде согласился. Йо-йо-йо-йо-йо. Вот этот, здесь я вот, сам чуть не обосрался, короче. Так, вернитесь на студию. Все хорошо, в принципе. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Но, но это не удивительно, короче, у нас же Тревор мастер по вертолетам. Так, ладно, я думаю долетим. О, смотри, корабль до сих пор плавает, почти утонул. Там так мелко, короче, что он просто на бок обракинулся и все. А это что, это а, а, Зенит-арена? Окей. А, все, кто наливает кофе, продает машины, набирает текст в электронных таблицах. Ну, тебя там что-то... Короче, читайте, читайте, я слежу за небом, я слежу за дорогой. За небесной дорогой я слежу, короче. Блин, там еще надо будет сейчас садиться. Я так полагаю на эту на площадку. На площадку. Так так так так. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп снижаемся, снижаемся. Да снижаемся. Еп. Так, погоди, это назад, а где-то вниз. Снижаемся. Мне надо. Я не вижу, короче, эту посадочную полосу. В бассейн? Куда надо? На какую крышу надо? А на какую крышу надо-то? Погоди. Так, куда посадить эту штуку? Когда у нас в студии прилетел Дэвид Тоэсон, он позволил пустым бассейном. А, на бассейн. В бассейн. Нифига я так угадал, да, в бассейн? Только я имел в виду про тот, короче. Бассейн. Все, хорошо. Садимся. Ну, в принципе, мя мягкая посадочка. В принципе, мягкая посадочка. Идите в кабинца Окей. Пойдемте, ребят. Пойдем. А где второй? А, вот. Слушай, я немного взвинчен. Может я позвоню своим ребятам, немного расслаблюсь А где-нибудь через неделю, когда приду в себя Свякну Соломонов. А может ты пойдешь к нему прямо сейчас И если во время съемок кого-нибудь появится хоть подозрение В том, что ты опять нахлюкался Кокса Нахлюкался, нанюхался Нахлюкался Идем, идем, парни, не отстаем, короче За мной Давайте За батькой За батькой, за батькой Зажравшиеся уроды. Занюханные. Занюханные, зажравшиеся уроды. За мной. Какой чудесный сюрприз. Антон, мальчик мой. Я знаю, ты ведь художник. А этот сценарий искусства в чистом виде. Примитивная, полная клише куча дерьма, из которой ты сделаешь сказку. Давай соберись, я тебя обожаю. Так, Соломон. Тут Милтон хочет кое-что сказать. Говори. Э, я просто. Я просто хочу сказать: извините за возникшее недо недопонимание, сэр. И я. Благодарю, я благодарен. За все возможности, как, которые вы мне предоставили. Конечно, конечно. Майкл, что тут сказать? У вас просто талант. Я вас люблю. Спасибо за комплимент. Нет-нет, это от всего сердца. Боюсь показаться навязчивым, но могу я к вам обратиться. На этом проекте, похоже, лежит проклятие. Поэтому мне нужен помощник продюсера. Я... Я бы с удовольствием. Мы еще поговорим, мне пора. Вот да, черт побери. Ее. Ебой. Да, черт возьми. Ебой! Помощник продюсера. Ты слыхал такое когда-нибудь? Ты такое когда-нибудь видел? Ты когда-нибудь такое слыхал? Майкл. Зашибись Не просри Не просри Шанс Помощник продюсера Помощник, мать его Продюсера Так, в амунице что-то там прибавилось а, В амунице что-то прибавилось угу. Окей Хорошо Погнали, короче, к Франклину а, Прошлый раз за Франклина в прошлой серии гоняли на машинках. Сейчас нужно что-то выполнить более такое. Более такое интересное. Опять дома. Наверное, опять щемит, да? Вот стопудово щемит. Вот я тебе, я тебе кричу. Либо... Ну, балдеет, ладно. Ладно. Не щемит, балдеет хорошо. Бесиком что -то? Он босиком. Так, так, я свяжусь. Блин. Бассейн это клево. Бассейн это вообще шикарно. Так, э, надо переодеться, потому что я босиком-то нахрен. Да, куда-то идти. Куда-то идти, куда-то что, куда-то где? Вот, э, где мой шкаф? Вот мой шкаф. Так, переоденемся. Переоденемся. Опа, толстовки у нас какие-то. Мы что, какую-то толстовку покупали, что ли? Нет, ничего я не покупал, не надо мне тут. Так, одежда черная. Так, так, так, так. А есть какие-нибудь эти? Я же ничего не покупал, да, ему, наверное. Куртки. Белая куртка. Маски, брюки. Рубашки, шорты. Я вроде ему ничего не покупал такого. Ладно, давай, короче, а, какие нахрен очки, главные уборы, так, метная такая-такая, да, в белую пог погнали, толстовка в белая, брюки серые, а, обувь, так где, О. обувь а, белая. Вот эти прикольно смотрятся Все, хорошо, отлично, прикольно, шикарно Погнали Погнали Что там написано, Лос-Антос или что это? Кинг, э, какой-то кинг Какой-то кинг, какой-то король чего-то Король Лос-Антоса что ли? Или что там написано? так ладно что у нас есть по заданию что у нас по заданиям так у нас есть D. почему-то два короче было задание а здесь показано одно здесь показано одно наверное очередные короче гонки но они как обычно появляются ночью поэтому ладно Поэтому поехали на Д. Да ладно. У меня эта тачка, короче, у меня. Погоди-ка. дай я поставлю ее в гараж. Чтобы она ненароком, короче, не исчезла. В принципе, неплохая тачка, да, такая. Я ее себе оставлю. Она хоть. А. What the fuck? Не успел, мать его, отвернуться, короче У меня тачку стащили Это нормально? Это так Богатый, блин, район Было одно живет, тачку сперли Не успел просто отвернуться, ты прикинь Как так-то? Жесть просто Просто жесть я занесло я думал, я в поворот войду. Там мотоцикл э, зеленый, тоже не в тему как-то. Надо будет его как-то перекрасить, что ли? Его же можно же тоже затюнинговать, наверное. Покрасить, затюнинговать. О, такая же машина, как у меня. Или это у меня с гаража сейчас сперли? О, погоди, это не моя машина впереди. А, нет, не моя. Моя с крыши, я тут без крыши, походу Нормально так, блин Просто ты при... Ты, ты сам, сам, сам видел, да? Я, мне стоило только, только тупо отвернуться, короче И нет машины Просто нет машины Жесть Богатый район Теперь я знаю, блин Что за богатые район, э, э, районы здесь На чем наживаются богатенькие? Воруют, падлы, воруют, просто воруют. Так, окей, стройка. Мы на стройке. А, это, короче, да, это эта тема, короче, с тачками походу, да? Окей. Кореш! А, наверное, ты от Майкла. О, иногда просветление это такая жесть. Рад познакомиться. Да, чувак, аналогично. Говорят, ты компетентно возвращаешь имущество. Ага, у меня как бы небольшое хобби. Я забираю недооцененное. И имущество у моих соотечественников. И сплавлю богатым китайским коммунистом, которые оценят его гораздо больше. Чего? Обкрадываю своих так называемых друзей. Почему? Почему? Потому что у них есть то, чего нет у всех остальных. Потому что, э, честно говоря, потому что я богат, а ты беден. Так что не задавай глупых вопросов. Как друг совет. Как другу советую. На масте. Офигительная речь на тему преданности. А ну конечно, это наверное тот же жуткий тип. Кто бы говорил? Я тебя умоляю. Ммм, hmm, как делишки? Мы наденете форму и ограбите двух богатеньких детишек, которых я лично терпеть не могу Зачем? Лази, мы продадим машины по хорошей цене Просто сделайте это, и вам все щедро заплатят Ты опаздываешь, зайка? Ну да, так что происходит Наконец-то... Сбудется твоя заветная мечта. Ты нарядишься полицейским. Исследовательская группа, мистера Уэстона э, э, сказали, что мальчики любят там что-то. Похоже, дело несложное. Эй, вы вдвое двигайте. Поехали идти. Чувак, я не знаю. Ты так уже в полном дерьме. Слушай. Я, Дарвин, не срубаешься, кто-то процветает, кто-то бедствует А ты, похоже, совсем с ума с Это же твой шанс, выбирай Поднимаешься ли ты наверх или уже достиг максимума? Похоже, мы это выясним Похоже, выясним, чувак Окей, так В смысле, я, я что-то не понимаю, короче, самой сейчас фишки дела что то они все сели в тачке Ну, если честно, мне вот эта тачка не очень нравится Ой! Карамба! Ладно, он жив, не ссы Никакой Карамбы нет, он жив Так, ладно, поехали Я действительно что-то не понял, короче Мне надо сейчас кого-то обокрасить или что? Я думал, мы будем красть машины. Почему-то Почему-то я думал, мы будем красть э, тачки Угонять И перевозить ему Ну, вот этого чувака в рубашке Кстати, заметил, да? У него рубашка, такое ощущение, как будто На размер меньше, чем он сам Так, хорош Опа-опа, я как всегда просрал поворот, Оп. зато не поцарапал тачку, не сломал ничего, ничего у нее, даже краску не сломал. О окей. Ну, в принципе, так-то и логично, да, из этого, из разговора, я, в принципе, вот понял то, что они крадут тачки и перепродают э -э китайцам, да? Так, Майкл. Привет, Фрэнк. Я почти там, где должны быть эти чуваки. Ну как, нормально? Более-менее, вид у нас нелепый. Ладно, до встречи. Мы переходим вас на Грейп Спид, подгони туда этих лопухов и пусть живут побыстрее. Так! Так. Кого-то будем на трассе, что ли? Обкрадывать. Или чё? Что ты запутался, короче, в задание? Запутал. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Опа. Опа. Опять проехал поворот. Хорошо. Опа-опа-опа-опа. Вот так. Видишь, я на, на гонках в стрейтрейсере, короче, научился. Видал, как я теперь рулю. Как я зарулю. Так, ладно. Что mm. hey. so so сказал? Parade? Прыгайте в свои тачки, посмотрим, I'm так ли они быстрые, как говорят. Этот дебил хочет только не с нами. Мы все на равно тачке. собирались. Хорошо. А, ну, в принципе, да. Вот эти тачки, получается, надо... Стащить. Так, посоревнуйтесь с машинами. Посоревнуйтесь с машинами. И я не понял, мне их надо обо. А -а -а, гнать! Воу, воу, воу, воу, воу. Или чё? А здесь есть закись какая-нибудь азота. Нажмите капсулу. способность э, понятно. Блин, ай Давай, давай, давай, давай Проедем Форсаж, мать его, форсаж Я им фору, я, я просто им даю фору Просто им даю фору Вон, я их вижу, короче ну, просто я их сейчас это... Я им дал, типа, почувствовать, короче, победу Вкус победы столько машин здесь разъездилось как вообще обруливать но ну, только с этой спас, со способностью только так окей правда не знаю мне стоит их обгонять не нужно их обгонять или мне просто надо вот на уровне с ними ехать собачку чуть не задавил или кто там койот. Окей okay. Ну те болиды, да, вообще такие Вот те, на, в принципе, нормальные тачки Ну, но мне вот такие, как бы, они тоже не очень нравятся Мне нравятся, я уже говорил 어, Раньше это типа, монстр Вот эти, у них прям, блин Прям у них чувствуется мощь Они не настолько, допустим а, Быстрые, как эти болиды Но они мощные, прям Они чувствуются, рвут Рвут просто Или я так полагаю, мне надо их обогнать. Но если мне надо обогнать, то чувак пока. Покеда. Мы подъезжаем, будем через пару секунд. Понял. Ладно, вот они. Тогда я потом тебе расскажу. Остановите, раз... заберите тачки. Да ладно. Копи! Мы, мы. здесь они точно не остановятся, мы должны их догнать. Мы, короче, копи. Мы просто копи на мотопедках Остановите машину! А -а -а -а -а! Только сапоги вверх. Садитесь в байк. Держи, тревор! Да блин! Ну че, Тревор же их, короче, это. Ну, преследовал. чё почему гонщики скрылись? -то? Тревор, же их видел. Они же у него из виду то не выпали. Почему это? Подумаешь, я бы потихоньку догнал. Окей. Так, ладно. У Майкла нет такой спецспособности, как у Франклина, поэтому надо, короче, четко следить. Четко следить. Где там? Тревор просто закладывает, закладывает просто по дорогам. Блин, на этих драндулетах, короче, мы хрен их догоним. Если я на той красной, короче, тачке, блин, как бы, да, с трудом догонялась она. Блин, на мотоциклах-то точно нет. Это же пипец. Я их догоняю, или мне кажется? Это же не спортивный мотоцикл это больше как эти как байки это такой же мотоцикл как, как блин как у франклина только полицейский у франклина зеленый просто обычный а здесь эти полицейские. это я я не знаю как это нельзя их выпускать когда-нибудь они останавливаются они подъезжают может мы их догоним Куда-то они подъезжают Где мы можем их догнать Я у них на хвосте Да я в принципе тоже тревог Я в принципе тоже у них на хвосте Но расстояние что-то не уменьшается Так-то Так-то так расстояние не уменьшается вообще С дороги байкеры У нас важное полицейское дело тривор не любит байкеров вообще. Это круто. Эй, крутой, останови машину. Наконец-то, похоже, они останавливаются. О, зашибись. Наконец-то! Транспорт мне просто нравится всем остановиться. Всем выйди нахрен из машины! Остановитесь на обочине! Что-то они ни хрена не сбавляют скорость, или нет? Или избавляют? А, нет, смотри, избавляют. Остановитесь, сейчас же. Сейчас, час же остановитесь. Все, хватит, остановитесь на мосту. Они останавливаются. О, зашибись. Хорошо. Блин, долго они останавливаются. Эй, эй, оставайтесь в машине, парень. С тобой я потом разберусь. Да пошел ты в жопу. Ты знаешь, какой скорости ехал? Ой, нет, офицер, не знаю. Но я стараюсь никогда что-то. А вот нам показалось, что с ребятами решил тут гонки устроить. Так что покиньте, пожалуйста, транспортное средство, живей Офицер, а это точно необходимо? Да, вылезай. Руки на машину. Шевелись. Выходи из машины, мать твою. Эй, эй, вы что творите? Мы должны все проверить. Вылезай из долбанной машины, малолетний гаденыш. И ты, мелкий ублюдок. Вали отсюда нахрен. Так, поезжайте в гараж. Hey, Выберите я там заходит сейчас из гонки. В гонке? Какой нахер гонки? В какой нахер гонки? Вы ну, о чем? В какой нахер гонки? Говорите, мы с вами уже встречались, мы помощница с... Дэйли, Рад с вами работать. Это Молли Шульц, Шуль, старший производитель президент компании, мистер Уэстона. Распорт. Если вы думаете, что мне приятно работать с, в комплекс, с вами, то сильно ошибаетесь. Вы прогнали машины. Ух ты, прям целые резюме. Конечно, тачки у нас. Доставьте их в Хейз это в Южном лос на Литл Биг Хорн. Мы с мистером Уэстоном встретим вас там смотри hey, какое-то да? yeah, right. а -а -а, дурила хера такая да но обычно знаешь вот такие вот дерзкие они прям пылки такие дерзкие которые выглядит, как -то, как -то, за залупонкаются на тебя они наоборот короче если ты их разведешь hey, они пылки там, короче, читаем, да, читаем, что я сконцентрирован на дороге знаешь, в принципе, когда э, скорость, да, вот, допустим, такая вот быстрая как-то проще входить, знаешь, обруливать тачки там, да, чем нежели, когда скорость маленькая. Это я много раз замечал уже. Ну, это, это, ладно, это, это, это, это фигня, это не обращайте внимания, бывает такое. Но это, как бы так в целом-то, да, когда большая скорость как-то вот быстрее, ну, как-то лучше, как-то поворачивается, нет? что не знаю на маленькой скорости сразу что-то заносить начинает или еще да, что-нибудь а тут видишь как это? она прям как париль как париль сам едет так у меня тут пропало опять Окей. едем yeah, дальше like едем дальше так погоди блин а далеко вообще вести-то машину? Через весь город, блин? Или чё? Или куда? Или где? Да что с текстурами-то опять начинается? Хера и ехать? Охренеть. Я и... Твою мать, <реку> поворот пропустил. <реку> так, а там кто-то догоняет или что <реку> <реку> <реку> Тревор или Франклин догоняют. Ну франклин то блин, у него уже спецспособность. Что он так... Э... Да что-то я на карту, блин, досмотрелся. Там что-то какие-то мерзости. Тревор опять сыпется. Да что с текстурами-то началось-то опять? Вы ч, бля? Что-то издеваются вообще они. Да что? Бесите. Бесите, свалились с дороги. Видишь, вот на маленькой скорости вообще как-то тупо. Тупо. Да что с текстурами-то? Как-то тупо, видишь, заносит, там еще что-то. Хорошо, что, блин, ну не сказано, типа. Нельзя там царапать машину или еще что-то такое. Все отлично, приехали. Я же прям устал на ней ехать. Просто устал на ней ехать. Джентлмен! я вас, вас всех обожаю. Черт, это просто фантастика. Пацаненок и два старых пердуна. Кто бы мог подумать, Джентльмен, а? Джентльмен, загоняйте машины. Эй! Давай-ка сюда, пять, пять, пять, пять, и еще раз пять Эй, oh! oh, hey, hey, oh, чувак, давай обнимемся, бум you... oh, Да брось, чувак, fucking... сраные бабки у тебя, yeah, so сраные бабки у know. меня с тебя работа с меня бабло, но Заказ был на пять five, машин, wrong, а доставлены, если не ошибаюсь, wrong, только two. две Давай мои деньги сейчас же я очень-очень испугался, но знаешь что? Я с тех, кто платит только за выполненную работу Не любишь работать? Пошел нахрен отсюда Добро, да чувак, не кипитесь. Что они на очереди? Ну это Зи Тай Чет Миллинган Миллинган музыкальный, он сейчас разводится с женой, скрывает свое состояние, включая машину, что осложняет нашу задачу На земную слежку он заметит Мы лишь знаем, что тачка в гараже на Хавинг-авеню Так что придется во все гаражи заглядывать не совсем. У нас есть доступ к полицейскому вертолету. Бартовой компьютер может распознать пешеходов по чипу в правах. Надо найти Маллигана на и Проследить за ним. Кто-нибудь на земле заберет машину. Ясно. Кто чем займется? Твоя помощь в этом деле не нужна. Филлипс, ты будешь в вертолете Клинтон на земле. Это я что-то не совсем понимаю, суть ваших отношений. Я не совсем понимаю, суть ваших отношений. Но знаете что? Жизнь это одна большая загадка. Покеда, друзья мои, не подайте духом. Да, Майкл, я свяжусь с тобой насчет твоего друга Соломона. Договорились. Так я уже с Соломоном познакомился, Чем он там свяжется, не свяжется. Окей. Okay. Окей, okay, ладно, допустим. Хорошо. Допустим, хорошо. Допустим хорошо. Так, Л, это Лестер? У нас Лестер появился или чё? Где? Да? А убийство? Чё за убийство? Интересно. Чё убийство какое-то? А, Дэвин, хорошо.